Стой, а. что у него? Все тебе надо. Угнал, давай, беги! Беги! Чему? Походим еще чуть-чуть. Вообще жесть какая-то. Сам не знал, откуда он вылезет. Убегай! Вылезет! Короче, вот мы зашли к Резвану сейчас, получается, вот, вот наш оператор, который, помнишь, Живаника, так? Ну, да. Короче, в раз сейчас оклемался, более-менее так, поэтому как долго выходили, вы Кто знает, кто поймет, сейчас. Паскаю его с собой, сейчас. Ну а что еще делать? Мы Кризвану просто, скоро, скорее всего, пойдем лазить, но ну, искать его... Просто по приколу. Пора сейчас пока в больнице, но более-менее. Получается, вот сейчас вот наша команда. А пошел ты. Он не нормальный. Вот дай-ка ее. Короче, а... Да, ну все, давай сейчас пошитим. Охота найти этого, а, типа, вот вы же смотрели так ролик. Смотрел? У нет. Вот, короче, вот он посмотрел, и они не посмотрели, и они... Это танцевальная <связывая> Стой, что у него? Все тебе надо. Он у нас давай, беги! Беги! Сейчас дойдем! -а -а! Он бежит! Главное, мобилу со стволом не вырвать. Он лежит. Выброси пушку. Короче, продолжаем. Еле оторвались. Еле оторвались. Сейчас долго спрячемся. Он пробежал. Я тут лидерская. Почему ну, вообще мы его отправились? Меня... Вы его видели? Я думал, он какой-то... меня в кадр покажут. Да кому-то нужен! Что? Ладно, и будь тихо. Тихо-тихо. Не, ну он, наверное, нас не слышит сейчас. Нашка может спокойно говорить. Он, скорее всего, там сейчас кричит, вообще классно. Блин, я сейчас ствол. Да, ствол есть. Есть что, у меня в Рансе оборудование для кукров. Подожди. Он не установлен, ну, сейчас тут нас не видел. Вот он, вот он. Вот а -а -а! Убей! Убей! Короче, сбежим от него нафиг. Не надо, не надо. Не, не надо, не надо. Да зачем? Зачем вы Главное, ему уронить месте. Придется сейчас. За уголок! Ага. Да. Бегить! Да. Нужно прятаться! Мы оторвались, они как! Он там упал! Да, да, беда, беда, беда. Как да, там Сейчас, скорее всего, походим еще чуть-чуть! Вообще жесть какая-то! Я сам не знал, откуда он вылезет. Есть ствол у меня есть. Я вам его, думаю, показываю. За ствол боюсь. Сейчас телефон нужно надежнее убрать. Так, где Резван? Он, короче, бежал за нами, а не за ними. Повезло им. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Я не знаю, будет ли... Может быть он чего-то хочет? Че, знаешь что ли? А зацените дом. Там еще такой дом. Вообще не знаю что. Да не вдруг он там. Ну ладно давайте. Вас <связывая> зацените! Ты... Короче, <связывая> Бежи! <связывая> <Газуй! связывая> не в буквальном смысле! Вообще не знаю, где он. <связывая> Георгий! Вообще не знаю, что за фигня Он сзади Короче, подожди Сейчас они меня Да, они меня поймали Сейчас на мушке Пацаны убежали, я их отлет на себя Они не знают, что у меня гофро Что то там читаешь? Я просто мысли вслух Короче, они вообще Нормально Ну и куда идем? Куда надо Пустишь, я сам пойду? Нет, не будет такой ну, по Я по-вратски Хочешь, поиграем в игру? Какую? Там птичка, птичка, смотри, птичка Вообще. Куда его? Скажи, что скинуть. Как думаешь? Да? Можно. Ну, какой этаж? Давай. Первый. Не, давай девятый. Нет, девятый, нет. Со втор... Какой-то стоит. Много там. будет. А вы, слабые. Сейчас, надо прыгать. Лови. Лови. Бегите! Беги! Бегите! Я его пока возьму. Смотри. <рек> <рек> <рек> Блин, жесть такая! Вот сейчас. Че куда они за ними? Не надо такие слова петь. Сейчас попробуем. Здесь вообще. Бигу звон. Беги, я не могу. Бити, Понятно. А где резон? Ничего, бежали? Да. У него, походу, К чему именно наш чел предал? Вообще, есть это, наши подписчики, да? Да, Были подписаны на мой профиль. Мы увидели, что новый. Господи, остается, пола, что-то дома не Я <смех> да ты видел, он с лопатой а? Он с лопатой. <смех> <смех> <смех> Походу, он не один маньяк Там еще он какой-то вышел с лопатой Я вам его показал. Мы <смех> с походу, повязали Давайте Сейчас его спасем Сейчас я с твалом пойду с ним разберусь Не них конечно Вообще жесть. Не понимаю. Он переманил одного человека на свою сторону. Сейчас. Сейчас действуем тихо. Как будто он там около заброшки. Сейчас кто-то получит. Мы сейчас пройдем, Главное, чтобы там. Вон наш там глупник. Сейчас. Вы слышали? Вы слышали? Да. Не а? да, звук... да. да. знаю, камера это передала? похоже сейчас будем бегать. Ты Пусть... хочешь побегать? Учиться. Смотрите дальше. Да. Вот как нужно обращаться с. Нет. А такой? Он, бежит. Он бежит. Хочет, упал, как в прошлый раз! Ой! Прятая Бежим! Беги! Давай, давай. Подсними, Кирилл. Давай, давай. Снимай. Он ну там, ну там быстрее, быстрее. Стой, Дай Дай на башню. Сейчас парусик. Подержи, подержи. Сейчас, сейчас. Сейчас, Стоп. Вообще не знаю. Предлагаю залезть на этот гараж. Ага. На, подсынешься, давай. Рядом с нами его нету. Кладно, классно. Где он? А где твое ружье? Потел. Поделить. Давай отпускай нас живо. Я оторвался. Я оторвался. Я оторвался. Опять. Витя, ч, пошли? Он потвортило. Нигде не видно. Нигде нету его, не видно. Видно а, Нету их нигде. Ты а что, вода залилась? Нет, нету. то как... Ч, покажи. Это вообще жестко. Камера макар. Камера? Ой, сколько же вам будет бегать, как пират? Нет, я тебе не доверю. Он так неи. Все, все, все. Мы тебя приду признали. Пойдем, под воду Вообще класс Мочи, урод. Я конечно боюсь О, Давай лучше сожрем Не, не надо Вечер, мяско будет Картошечка Сначала выиграем Что? Короче, вот они меня заперли вообще жесть. Я не знаю, что там происходит, заперли. Ну вообще сейчас не дошу там. Я не знаю, что они сейчас там делают. Вообще. Смотрите, таких устремов не оставили, боже. Сейчас попробую дверь вынести. Стараюсь. Там уж делать нечего. Дверь выношу и просто валт так, упал на коленку, пофиг. Что там происходит? Сейчас выбиваю. Две, два, один! Вон, фигачили его! Ваем. Бежим, вы его не зафигачите! Бежим, быстрее! Где? Вы как его так делали? Где ствол? Забей! Прячемся вот тут вот! Да подожди! Давай вот сюда! Это... Быстрее, быстрее, быстрее. Мы были, вот в этом. Смотрите. А, сейчас тихо. Тихо. Э -э тихо. Тихо. Тихо. Тихо. Вы скажете, что мы такие спокойные? Просто удивительно, как он на такие легенькие шуточки ведет. Не знаю, где он сейчас. Он может быть где-то там засел. Че? Да подожди, где резванка? Беги! ха ха Ха-ха! Похож на психбанец. Ебой! У него мозгов как-нибудь. Сейчас. Нужно бежать. Бежим, он скорее дальше сейчас. Вылезет через окно. Блин, через... вот да, да, газком. Да, так, короче, все. все. Всем привет. Фух, опять. Получается, сейчас идем ко мне домой. Потому что убежали опять. Вот, потому что ко мне, я же говорю. Прикол в том, потому что сейчас нам нужно, во-первых, набрать воды, подзарядить камеру. Вообще, я не знаю, из какой жопы он вылез. Если вы знаете, что происходило, он типа... Ну, вы знаете, посмотрите предыдущий ролик, он 5 минут длился. Мы убежали и стали сидеть у меня. Хотели ему отомстить, я думал, какой-то дырыщ. Ну ладно, но зато мы поугарали жестко. Сейчас. Спасибо. Лара, включи щиток. Вот, идем ко мне. Да, мы зарядить камеру... И заодно у меня есть ствол, вот самое главное у меня есть ствол. Пускай они валят, пока побуду один. Пускай они идут, просто я их всех там достаю уже. Не знаю сейчас еще какие-то пацаны вот там. Вообще жесть. Не знаю, знают ли они. Ну, короче, стараюсь вообще не распространять. Да. Короче, ребят, вот я иду сейчас. Вот ко мне они присоединились. Вот Кирилл, еще Кирилл и Короче, я хочу им показать, в каких условиях меня заперли. Сейчас, не говори. Самое главное, не провалиться, затянись. Мне кажется, вот тут или там его логово. Как вы думаете? Сразу говорю. Сразу говорю. Давайте наберем как минимум 10 лайков. но ну, просто канал еще не так сильно развит. Ох ты. Сейчас, вообще, потому что... Опа, занят. Короче, вот сейчас бегу Ну, еду с пацанами. Вообще, жесть. Снег, конечно, попадает. Так, мне позвонили. Сказали, не, зайти или не, не, зайти, зайти. не ты что ты сказал? Кто я? Я не буду после так, все, продолжаем снимать. Вообще как-то страшновато. Надеюсь, его там нет. Ну, иду я первый, потому что вот они идут все там. Тебе ух ты, блин. Чуть не упал. Вот еще гараж заброшенный. Потому что не могу смотреть. Ладно. Сейчас, чтобы сделать это все покрасивее. Нужно сделать одну вещь. Включить колонку с сурагом. Убавлю. То снежок бросит. Все, пойдет. Ну, в принципе, играет тихо, так что пойдет. Все, подходит. Так, давайте. Вы тут не провалитесь. О, тут шайба. Да, мы зашинит Зайдите сюда. Зайдите. А тут прикольно. Да, может. Дойдемте. Так, вообще сейчас ничего не знаю. Опять. Стопчок. Нас заперли. Й. Э! Блин, ну он их зарубил! Я не знаю, где они! Ну, короче, музыку вырубать смысла нету! Открой! Сейчас. Может, откроешь, Вообще. А? Да пофиг! Блин, сволочь мне! Сейчас выбью дверь, попробую. Да Что-то нам там говорим. Тихо. Да, да, ты сам на нас полез. Да, да, да. да, да. Сейчас здорово Пофиг сейчас Кирилл, Витя. Короче, его огреют нафиг. Что-то тут еще интересно есть. Что происходит? Идем туда быстрее! Короче, всем удачи, всем пока. На дислайке выпускаю продолжение. Ноги все промокли. Всем удачи, всем пока.